Всем привет, меня зовут Степан, я активный участник Международного общественного движения Алатла. и в этом видео я хотел бы поделиться с вами теми находками, которые я смог сделать, проанализировав и более детально изучив информацию, изложенную в книге птицы и камень», в частности, информацию об эпифизе. Эпифис – это маленькое шишкообразное тело, которое находится в центре мозга человека и вместе с второй частью мозга человека гипоталамусом составляет собой ну, своего рода треугольник. Давайте по порядку. Начнем с древности. Есть такое древнегреческое слово, как агата-демон и какадемон. В книге Анастасии Новых указывается, что это два центра, которые, скажем так, две составляющих сущности человека. Это злой дух и добрый дух. В переводе с древнегреческого агата это добрый, демон это дух. Ну и, соответственно, кака демон злой и тоже дух. Агата-демон это центр, который стимулирует положительные мысли в нашем сознании. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что на сегодняшний день мыслей у человека их множество, последние медицинские исследования доказали, что более 60 мыслей в секунду приходят в сознание человека. Человек выбирает, какую мысль думать, какую не думать. Соответственно, есть мысли от Агата Демона, то бишь хорошие, добрые мысли, о добре, помощи, любви и прочее. А есть мысли от как от Демона, мысли негативные, там зависть, злость, агрессия и прочее, прочее, прочее. Человек сам выбирает, какую из этих мыслей ему думать и какой отдавать свое предпочтение. Интересно то, что упоминание про тот же самый агата демон было и в Древней Греции. В Древней Греции считалось, что агата демон это добрый дух, который следует за человеком и контролирует все его поступки. И многие греки в то время считали, что стоит быть порядочным и честным перед этим духом и жить, как говорится, по совести. Известно также, что для древнегреческий философ Сократ, хотя абсолютно он ни в каких божеств не верил, это известный факт, но э, он часто упоминал про некоторые агафа-демон, голосу которого он постоянно прислушивался и следовал его указаниям. Есть также упоминания немножечко и позже. Многим известный автор Елена Блаватская также упоминала про некоторых агафа демонов и кака демонов, приводя аналогию, что агафа демон это как медные змеи из Библии, а какад, ну, как это Библии упоминается? А как ⁇ это злой летающий огненный змей. Есть также упоминание и у Николая Релиха. Он говорит о том, в своем писании, в своем учении огне-йоги говорится о том, что каждый человек должен принять эманацию добра или эманацию зла. И, цитирую, либо следовать своему агата-демона, либо следовать своему как демону Упоминание об эпифизе есть и в Древнем Тибете. Когда проводился процесс сжигания тела учителя, наставника, ламы, его ученики шли на то место, где тело было сожжено и искали там так называемое янтарное зернышко рингсе. Именно этим зернышком и являлся эпифиз. И по величине и размеру этого зернышка они определяли уровень духовности своего наставника. Очень интересно посмотреть на верования и иероглифы древних египтян. Если, к примеру, взять и посмотреть на местонахождение эпифиза в головном мозге человека и сопоставить эту фотографию, эту картинку с картинкой иероглифом, которая называлась в Египте Ока -гора», то можно обнаружить, что картинки полностью идентичны. И, по сути, древние египтяне еще 3-4-5-6 тысяч лет назад знали о существовании такого важного органа в теле человека как эпифис. И как учит нас современная история, разумеется, трепанацию черепа они не делали, мозг не скрывали и знать, в принципе, об этом и не могли. А даже если бы могли, то откуда они знали о важности, не имея медицинских приборов, которые могли установить, как сегодня. Да? Чтобы разобраться, насколько эта часть головного мозга имеет колоссальную, я бы сказал, наверное, важнейшую функцию в теле человека. Очень интересное мнение французского философа и математика 17 века Рене Декарта. Он считал, что эпифис является, как он говорил, седлом души и занимает ключевую роль в человеческом организме. Ну и, я думаю, не имеет смысла перечислять, насколько часто говорится о эпифизе, шишковидной железе третьем глазе, в разнообразных книгах и учениях по эзотерике, йоге, мифологии и прочее, прочее, прочее. Во многих культурах, во многих учениях шишковидная железа считается чакраном и является третьим глазом, при развитии которого человек способен открыть себе ясновидение, либо, как сейчас принято говорить, духовное зрение. Как объясняет эпифиз на сегодняшний день традиционная медицина? А традиционная медицина говорит следующее. Эпифис – пениальная железа или шишковидное тело. Корпус пениали эпифисис серебри – это небольшой орган, выполняющий эндокринную функцию, считающийся составной частью фотоэндокринной системы. Он прикреплен проводками к обоим зрительным буграм промежуточного мозга, непарное образование серовато-красного цвета, расположенное в центре мозга, между полушариями позади мешталомического сращения. Снаружи эпифиз покрыт сойдительно-тканной капсулой, от которой внутрь железы отходят тробекулы, разделяющие ее на дольки, вырабатывает гормоны мелатонин, серотонин и адреноглумерлотропин. Сегодня известно, что секреторные клетки эпифиза Выделяют важнейший гормон мелатонин, который синтезируется из другого гормона серотонина. Ну, сложная терминология, но сейчас все объясню и станет понятно. Давайте я вам просто перечислю некоторые функции мелатонина. Во-первых, он регулирует деятельность эндокринной системы, кровеносное давление и периодичность ста. Во-вторых, замедляет процессы старения, то есть человек может немножко дольше жить, а соответственно тело его будет в более здоровом состоянии. Третье, он усиливает эффективность функционирования иммунной системы, то есть у вас более, ну, при большом количестве мелатонина в крови, ваша иммунная система будет более сильной, вы будете менее подвержены заболеваниям. Обладает антиоксидантными свойствами, это четвертое. Пятое, влияет на процессы адаптации при смене часовых поясов. Кроме того, мелатонин участвует в регуляции функций пищеварительного тракта, работы клеток головного мозга. То есть у человека, у которого достаточное количество мелатонина в крови, повышается обучаемость, он способен более эффективно решать какие-то интеллектуальные задачи, продуктивность возрастает и так далее. И есть даже некоторые медицинские эксперименты, которые подтверждают то, что мелатонин способен не только замедлять, но и вовсе останавливать рост раковых клеток. Нормальный такой рудимент, да? Интересный, кстати, факт, кто вот слышал о таком феномене, как э, круги на полях, мне удалось в интернете найти интересную информацию, что в июле в 2011 году на полях Уилтшера э, в Англии э, была нарисована химическая формула мелатонина. Ну, такой вот интересный факт, можете в интернете посмотреть. Лично меня еще очень заинтересовал тот факт, что гормоны эпифиза они слегка приглушают биоэлектрическую активность мозга и в том числе и психическую деятельность, оказывая своего рода такой умиротворяющий, успокаивающий эффект. Объясню, что это значит. В нашем мозге есть определенный уровень, частота, определенный уровень колебаний. В зависимости от того, в каком состоянии мы находимся, то есть спим спокойны, активны, бодрствуем. Частота этих колебаний меняется. В медицине выделяется 5 основных направлений, 5 основных уровней этих колебаний. Первый из них это дельта с колебаниями от 0,5 до 3 герц. Следующий это, это фаза глубокого сна, Следующая фаза поверхностного сна, ну, когда человек там падут, уже просыпается практически, но еще спит. Это тета-уровень от 4 до 8 Гц, альфа-уровень от 8 до 13 Гц. Это состояние, когда человек спокоен, расслаблен, вот, возможно, сидит в какой-то медитации и так далее. А это наше естественное состояние в дне, когда мы работаем, занимаемся какой-то умственной активной деятельностью, то есть выполняем какие-то базовые задачи. И э, гамма-уровень – это когда частота колебаний э, выше 40 Гц, это 14-40, а гамма – это 40 э, Гц и выше, это состояние особой психической активности, когда человек либо сильно раздражен, либо очень сильно эмоционален, либо он там, ну, какой-то всплеск произошел, да, то есть чего-то может быть сильно испугался, либо очень сильно усердно обсуждает там какую-то тему с кем-то. Особо хотел бы обратить ваше внимание на состояние альфа-волн. Интересно то, что человек в это состояние может войти просто расслабившись. То есть, да, вот если взять, допустим, тех, кого вроде считают святыми, либо мудрыми людьми, они всегда вот ну, расслаблены, спокойны, у них плавная речь, они никуда не спешат, у них нет никаких забот. И это не просто так. На самом деле все это объясняется языком медицины, потому что когда человек находится в спокойном, умиротворенном состоянии, в состоянии, можно сказать, так, постоянной динамической медитации, он опускает уровень колебаний своего мозга на уровень альфа. А это значит, что в этот момент у него в организме происходит огромное количество процессов, способствующих, ну, скажем так, полезных процессах. А в частности, это человек впадает, можно сказать, да, в чувство умиротворения и расслабления. Улучшается то, о чем говорилось, академическая успеваемость. То есть, если даже взять основные открытия, которые были сделаны учеными, ведущими, то все они были сделаны либо во сне, да, приснилось, либо в состоянии такой вот какой-то задумчивости, расслабленности. То есть, это то состояние, которое позволяет человеку делать просто, можно сказать, гениальное открытие. Также человек в альфа-уровне Может чувствовать тепло в конечностях Вот такую вот легкость, воздушность, как говорится В этот момент происходит То, опять же, о чем говорилось Повышенная производительность на рабочем месте Ощущение внутреннего душевного подъема, снижение тревожности, раздражительность. Что бы ни происходило во внешнем, он чувствует себя замечательно и хорошо. Также улучшается в альфа-уровне, когда человек находится в течение дня, у него улучшается сон, огромное количество физиологических моментов восстанавливается, то есть организм начинает работать так, как он должен работать, без сбоев, без нарушений, без каких-то вмешательств извне. И как следствие всего этого, также в альфа-уровне улучшается очень сильно иммунная функция, у человека усиливается иммунитет. Возникает вопрос, а как э, жить и, и как сделать так, чтобы мы находились, во-первых, в состоянии э, вот этих альфа-волнов, о которых мы только что говорили, и мы находились в состоянии постоянной активации и стимуляции своего агата-демона, либо, ну, можно сказать, эпифиза, да, ну, части эпифиза, для того, чтобы и быть и здоровым, и счастливым, и спокойным, ну, чтобы получить весь перечень тех Позитивных качеств, которые мы можем получить Если будем способны стимулировать Свой агатодемон, либо а, а свой эпифис. Ответ очень и очень простой И я бы сказал, да нельзя просто, да, То есть каждый человек может это, этого достичь И вот чем бы вы ни занимались В какой бы ситуации вы ни находились С помощью медитации я бы рекомендовал одну из самых древних и с моей точки зрения, да и с точки зрения огромного количества людей, самой эффективной медитации называется она «Цветок лотоса». Вот вам ссылочка на видео, можете прямо сейчас по ней кликнуть, зайти и посмотреть. Там буквально 15-20 минут, сможете ознакомиться с тем, что это за медитация, как ее выполнять, и в домашних условиях практиковать, развивать себе позитивные качества, улучшать свое физическое состояние, свое моральное и психическое состояние. Если вам была интересна эта информация, ставьте лайк, делитесь этой информацией со своими друзьями. Чем больше у нас будет позитивных, жизнерадостных людей, тем лучше будет общество вокруг нас. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать их в комментариях внизу под этим видео. Все, я желаю вам всего хорошего, всего доброго, самого лучшего, до встречи, пока-пока.